В 2013 году в июле месяце в Донецке проходил юношеский чемпионат мира по легкой атлетике, вот, на котором было 152 страны участницы. Это вообще впервые такой на Украине было, в Донецке, тем более. Вот. И так как я была директор местного оргкомитета, то есть в Донецке непосредственно за все отвечала я. Конечно, я со всеми контактировала, общалась, встречала. То есть и до этого были визиты там представители разных стран. Но в связи с тем, что следующие мира, то есть они проводятся каждый нечетный год, это 13-15, вот в 15 году в этом, да, он будет проходить в Колумбии, в город Кали. И с этой федерацией нам пришлось сотрудничать более плотно. Мы делились ну, своими какими-то мнениями, опытом. Они очень много переняли э, с нашего проведения, ну вот именно задумки, как провести там различные мероприятия. Это же не только соревнования, это большой спектр разных еще официальных там, встреч. Потом поступило мне приглашение приехать к ним, поделиться опытом. Вот, и вообще они хотят меня подключить в качестве ну, консультанта и ну, помощника. К концу января, вот, буквально начало февраля это должно решиться. Мне интересно, потому что я это сама все прошла. Вот, и они меня приглашали вот, недавно на, к себе. Я посмотрела инфраструктуру. Э -э -э была довольна в принципе, уже уровнем подготовки. У них все готово, практически ну, там, маленькие там, там реконструкции стадиона. А в основном, ну, как бы инфраструктура хорошая, гостиниц достаточно, и аэропорты есть, и места, где провести, и заключительный банкет, то есть в этом направлении они продвигаются. Вот, поэтому, ну, чтобы понимать, о чем разговаривать, нужно было это все увидеть. Вот, мы там обсудили моменты. Ну, надеюсь, что как бы, вот, буквально несколько недель и мы обсудим уже наше дальнейшее сотрудничество уже окончательно. Видимо, спортивное видео.